Всем привет! С Вами как всегда Маша. Это видео создано для тех, кто только хочет начать играть в какие-то игры про лошадей, но и для тех, кому интересно, какую же онлайн игру в лошадях считает большинство лучше и почему. Поехали! В сообществе своего канала на YouTube я провела опросы, где представила самые популярные онлайн игры про лошадей. В голосовании выиграла игра Star Stable Online. Результаты вы можете наблюдать прямо сейчас на своих экранах, или же по ссылке в описании. Ну, может в будущем там что-то изменится, не знаю. Но именно для этого видео опрос закрылся еще 5 сентября. Огромное всем спасибо, кто принял в нем участие. На этом видео не заканчивается. Сейчас мы узнаем, почему же люди выбрали именно эту игру. Конечно, не все хотели, чтобы их мнение попало в видео. Много кто стесняется, это не секрет. Отдельное спасибо смельщикам, которые все-таки оставили свой взгляд на игру. Об этом тоже был пост в сообществе. Ссылка на него тоже будет в описании видео, если хотите прочитать все комментарии, а покажу я только самые интересные. Сам пост вы сейчас видите на своих экранах. Если вам интересно, какая моя самая любимая игра в лошадях, то это Star Stable. Я думаю, никто не удивился, на экране выведены основные положения, которые назвали многие. Здесь не будет каких-то спойлеров об игре, кто еще не играл в Star Stable ни разу, то идите качайте и посмотрите другие видео об игре. Потому что вкратце сказать о ней очень трудно. Ну, или это я такая дура? А если вам понравилось это видео или было полезно, то не забудь поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!